Ты же видел, она у меня постояла да, сколько, да, да, да. А то я Я не могу так чтобы она на стояла. А капот-то видишь? Капот слегка. Подтрухивает монетку. Нет, там, смотри, ёбница куда-нибудь, вы поймаете. поставили? Сам не знаю. <связать> я не могу поставить просто, потому что я Вот потом видишь, без видео, кому скажешь, не поверят. Да, подожди, а я другую монетку. Так, нет, это стояло, но ну, бери там, что место немерено. Вот как ты ее просто поставил, оно у меня на столе бы не стояло. Мне кажется, рублей. А это что за маниткунка? Без понятия. Mm. Блин, кино длиной его Что дурак-то? Ну она стояла. втроем видели. Угу. Только достал телефон. Блин, постояло. Я тоньше стоял. Шесть. Шесть секунд. Ага. Нормальный. Десятирублевая. Да, блядь. Не, но все равно шесть секунд это показатель. Тихо! Одиннадцать! Одиннадцать секунд! БХК!